С темы, где и я сидела, ну, во-первых, это, ну, похоже, я не знаю, наверное, даже сейчас в зонах репорта такого нет. То есть она там, у нее там и столик, и это фактически у нее рабочий кабинет и ванна. Хотя это в наших вот, современных тюрьмах баня заключенных позволяет только раз в неделю. Ну, в некоторых больших камерах, где по 40 человек ездят. Я так понимаю, не спятся тут понятно. <с> <с> Тюремной теме, но я так понимаю, что вот, э, в те времена, нет, дело не европейских, европейских э, для политических заключенных были какие-то особые условия, что странно, но вот я читала об этом и про царскую Россию, что э, люди, которые сажали... И все это кабинет, фактически? Да, как политических, то есть их изолировали, но при этом Сиди они работали там, да, у них кабинет, пишут там, они пишут. Да, перед то, они там огороды какие-то делали, то есть именно вот для политических, я не знаю, с чем это было связано. И Сейчас. вот даже ее вот само обвинение. Сначала она там проходит суд, она тут же идет куда-то выступать, а потом подается касаться, и только после этого ее арестовывают. То есть а, там не подписки они а выйти, то есть она в Лондон спокойно вылетает. Даже. Ну да, возьми можно. Скрип-плывачивали. А? Ну, да, выплывает, уже оговорка по Фрейду. Ну то есть человек может по миру спокойно путешествовать, и потом да, идите в водопрекутах, кошку сдайте. Ну да, на самом деле были более... такие. Ну более... конечно там показаны другие заключенные, что там они из камеры да, по кучей вылезают, а они в, в этих робах, она там это даже в церкви бесплатно находится. Ну, такие развлечения для политзаключенных и обычных заключенных до сих пор же сохраняются? Нет. Но в индийской системе, которая наследник колониально-английской системы, до сих пор сохраняется. И там политзаключенные имеют кабинет, возможность переписки, публикаций в СМИ, но не имеют возможности... Интернет. прямой, Ну, и интернет и прямой коммуникации с внешним миром. Ну, насколько мне известно... Может ну, быть, просто... это потому, что она доктор? И статус такой. Мне кажется, просто ну, ранее. Депутатские, я не знаю, депутатом-то она была? Нет. Она нет. женщина же, не могла быть. Ну там никогда уже получили. В 18-м короску революции. Да, до 18-го нет. Ни избираться, не избирать. Нет, это особое условие для полиции причем. Ну, насколько я знаю. Ну и потом вот как-то вот человек уже приговорен, и она там после этого едет в Лондон там, на вот этот съезд. Mm. На самом деле там немножко временные... Ну, с кстати, есть немножко вот вопросы, потому что там, ну, не, не всегда понятно, что это к чему, к чему относятся. Да. На самом деле, я вот первый раз, когда смотрела, не сразу осознала, что вот это воспоминание... Ну, вот там, это... в общем, я так понимаю, она сидит в тюрьме, и вот это, и вот все вот это воспоминание, вот эти все с 900 -го года. Да. Ну, плюс еще детские флэшбэки там. Да. Лично я ожидала вид больше о феминизме. Это больше исторический фильм, в большинстве случаев, об обе но ну, не знаю. Но там только одно место упоминается, да. что про избирательный права женщин, Единственное то... слово «феминизм» — это Кларочка, поэтому ограничено. Но вряд ли режиссерного года здесь больше, потому что, допустим, даже если брать Запад, Западный блок, там только в 76-70-х годов появляется первый фильм, где женщина — сильный персонаж, это Норма Рэй. Это было еще два голливудских, один иранский фильм, но они были популярны, были русские. И э, здесь поэтому здесь и сделали такой да, сильный персонаж, но при этом мужик в юбке. Да, у нее будет образ внешний, и ее речь и почти все исключительно цитаты, yeah, порты просто болезни. То есть она, она, она кажется, ну, в советском блогерной женщина не могла сделать больше. Ее просто цивилизованский. Yeah. Поэтому несколько моментов она бодается yeah. обыграть, yeah. да, типа она субъект в отношениях она доминирует с мужиками там мужиков и так далее как технически типа, ну, поменяла и, ну, ну как бы совсем если намереть что как ну то есть что она слышу что надо муж но это просто больше физически там нельзя было сделать если я понимаю фильмы как как, а быть, видимо восемь шей может тем типа, более больше что ли ну, есть... Это немецкий режиссер, Это а, uh, не достаточно сильный персонаж. Mm -hmm. да. Ну, mm -hmm. на больше самом деле, сильный. да, он как бы не про феминизм. Собственно, Роза Люксембург, она и не была в полном смысле феминисткой, она как королевая модель сейчас, вот, но она была больше про эмансипацию вообще всего. Ну, больше политиков просто. Uh, да, за освобождение, как бы, про женскую часть была Клара Цеткин, ну как-то мы подбирали фильм в вот, вот, отношении э, праздника. И, наверное, если бы сняли такой фильм про Клару Цеткин, то мы бы выбрали его. Но все равно, я считаю, она сделала какой-то большой вклад вообще в вопрос освобождения. Собственно, сам арксизм, он же, насколько я понимаю, э, считал, что Угнетение женщин связано с капитализмом. Устраните капитализм, и женщины будут uh, свободны. У меня вот есть вопрос еще такой. Uh, ну, по официальной версии ее гибели, она там была растерзана толпой, а здесь ее тихо расстреляли и там... Эм. Нет, официальная версия, она была именно убита вот, солдатами. И ее тело через четыре... Десять даже. Очень... Ну, я на самом деле сейчас с месяцами... На... То есть не сразу его нашли. Нет, именно ее или это так устранили мягко. Ну, да, потихоньку стреляли. Вот. Хотя у нее есть некоторые расхождения с историческими фактами. А как там? Да, очень, если честно. Ну, собственно, есть, может быть, еще чьи-то мнения. А Оля ушла, она больше не будет. Ой. Ой. Просто у вас тут какая-то дискуссия завязалась перед началом фильма, не знаю, если вы хотели кто-то продолжить. Может, поворот или, или, или люди уже. Подробнее, может быть. Да, и... Ну, могу поподробнее, а что интересует конкретно? Ну, во-первых, вот, если информационная поддержка, она вот это вот, типа, блогов, что-то, ну, эх. разместить, по крайней мере, вот, и вот, ну, то есть сейчас ситуация там, они сколько еще, они планируют еще стоять какое-то время в этом году? Они планируют стоять до победы, до победы, да. Потому что уже, ну, что-то... Ну, не знаю, мои ощущения, я там не была, я не знаю, как я смогу там в Химке. Даже в это не совсем Москва. А, вот они как-то рассчитывают ну, на что-то еще? Или сейчас вот те, вот, которых начали штрафовать, они как... А... Ну, ситуация такая, что они рассчитывают на то, что, что сейчас э, многие люди, которые борются за социальные и экономические права, к ним присоединятся. То есть они видят сейчас ситуацию таким образом, что есть скажем, ну, они так не называют, но по сути либеральные там протесты или остатки или еще что-то, кто хочет свергнуть власть, им это не интересно. Им интересно заниматься социальными экономическими правами, своими собственными и, и других людей. Вот они действительно хотят объединяться с разными рабочими и социальными инициативами, да, и как городскими московскими, так и вот такими, как метрострой, как там сельское хозяйство, как... Эм, еще было э, самосвальщики вот и вот э, это у них сейчас основная работа то есть для них это действительно вот для меня но ну, просто я исследователь социальных протестов и для меня это действительно что-то что-то очень беспрецедентно то есть у нас сейчас в россии пытается организоваться э, независимый профсоюз который э, э, основан на не иерархических отношениях. То есть это не все сразу получается. Естественно, там есть иерархии, но цель у них э, создать не иерархические отношения между собой и сделать, э, по сути, профсоюз, который не зависит ни от партии, ни от э, больших, там, денег еще чего-то такое. Это люди, которые не были политизированы раньше. Действительно, практически никто ни в какой сфере. Да, а, то есть в которых они работали в, на своей фуре и. Да, они работали на своей фуре, поняли, что, что есть большая несправедливость по отношению к ним, и с момента протеста, то есть и они три месяца этим занимаются, с момента протеста они поняли, что несправедливость есть не только по отношению к ним. Вот. И вот сейчас происходит такой момент, когда они пытаются понять и пытаются что-то сделать и организоваться. И, эм, Mm. Да, и что касается забоставки, у них вот сейчас такая программа, мобилизация, дальнейшая мобилизация дальнобойщиков, то есть вот где-то около 10 тысяч сейчас участвует, и э, они надеются, если будут ресурсы, ездить по регионам, э, дальше развивать вот этот профсоюз, э, их собственный. Но ну, он не профсоюз, он называется ассоциация, но по сути это как бы профсоюзная деятельность, которая контролирует ставки, которая контролирует монополизацию рынка дальнобойщиков, которая помогает наемным работникам в том числе, дальнобойщикам, что-то такое делать. А вторая сторона вопроса, это как раз э, заниматься социальными Хорошо. темами по, на, других групп. Ну вот примерно то, что они сейчас делают. Что касается информационной поддержки, действительно, то есть была блокада только со стороны э, государственных СМИ, а сейчас по сути никто ничего не пишет, да, вот так вот, потому что... Я так понимаю, что потому что либеральные СМИ и либеральная общественность думают, а, ну они не поехали на Кремль, ну тогда фиг с ними, да? Потому что они не понимают, что на самом деле вот ту работу, которую они делают, она как бы важнее, мне кажется, чем там феминисток нормально воспринимают? Или лучше это... Я открытая феминистка тоже в Химках. Э, не, не с первого дня, а, скажем, с... Со второго месяца, так вот примерно месяц я открыто говорю, открыто говорю, когда сексистские шутки или еще что-то такое эм, гомофобии очень очень много. Ну, Понятное дело. Действительно очень много гомофобии, но при этом тоже не со стороны всех и эм, а по разным причинам. Но не обучаются. Но да, и вот это вот как бы проблема, что касается феминиста, когда я говорю, что я за социальные Равенство. я за социальные права женщин я за права женщин и это очень сильно поддерживается вот они восьмого хотят пойти тоже на демонстрацию с вами кто вас там угнел а, вот да сейчас сейчас скажу да но это воспринимается тоже не всеми конечно есть много шуток негатива и так далее эм, я не могу сказать что это что феминистки воспринимаются нормально это постоянная как бы постоянный фронт вот Кроме меня, я феминисток там не видела, я видела и социалисток, и, и еще кто-то, по-моему, приезжали, но меня тогда не было. То есть я лично не общалась. Эм, вот, что касается, кто угнел, мы это постоянно обсуждаем. То есть я обсуждаю в основном, если речь заходит о феминизме, да, у нас там много разных других тем, да, как классовое общество, кто они, рабочие, нерабочие. Там, и предприниматели, не предприниматели, ну непонятно же, у нас сегодня же не это так, получается, не классовое общество. Давайте нет, я отвечу, на потому момент. что мне очень тяжело, когда, то есть, ну или я закончу. Вот. А по поводу, да, я говорю в основном о социальном равенстве, если я говорю о феминизме, и говорю о домашнем насилии. И, конечно, понятно, что, ну или в наших диалогах вот это продолжается уже полтора месяца, что мы об этом говорим. А, конечно, тема домашнего насилия упоминается значит про себя что мы еще обсуждаем понятно что феминизм это против патриархата и в том числе против патриархальных отношений в семье ну, у меня такой образ сложился что дальнобойщики должны быть достаточно патриархально достаточно Да. Ну я так считаю что не знаю может быть это стереотип я думаю что это стереотип но но это как бы делать ну я призываю к тому, чтобы рассматривать, в том числе дальнобойщиков, как одну из... на одном уровне, то есть отказаться от классизма. Я вот считаю, например, я работаю в университете, и я считаю, что там патриархата не меньше. Вот я по своему опыту, да, он выражен другим языком. В университете обычно не ругаются матом, обычно не говорят мне какие-то сексистские шутки и так далее. Но патриархат угнетает меня, вот, например, очень сильно. да? Я очень часто бываю, одна из женщин, которая сидит за столом и чего-то такое... Говорят, здесь патриархат тоже есть, и я говорю, что есть домашнее насилие Всем я в этом уверена, хотя мне открыто об этом не говорили. Но, э, но я не думаю, что это э, действительно классовая специфика. Я считаю, что, что нужно воспринимать рабочие процессы тоже как, э, э, как форма эмансипации. И в этой эмансипации участвуют женщины. Женщина-дальнобойщица существует. Жены, вот с женами я очень много разговаривала, у них тоже очень много разных собственных перспектив на это дело. Вот. Первый вопрос, что касается классовой принадлежности. Все люди, которые участвуют в протесте, говорят, что они рабочие. По, ну, мы знаем, что к э, классу принадлежат, чтобы принадлежать классу, нужно два, да, это с одной стороны скажем объективный класс да то есть доходы там доступ к э, средствам производства а второе это самосознание так вот самосознание у всех рабочих э, что касается значит наемных работников или не наемных работников это так по, у нас там три с половиной миллиона фур в, э, в россии примерно так ну точно посчитать невозможно примерно э, 30 процентов из них это наемные работники которые работают в больших организациях предположим там Э, там, вот те, которые пытаются монополизировать тоже ставки. Из них в протесте практически никто не участвует. Логично. Да. Э, у них немножко другие интересы, и у не, они не выходят как бы на... Они не могут поставать, по сути, со своими машинами, потому что у них нет машин. Из оставшихся 70% примерно э, там... Я то, точные цифры не скажу, но, по сути, это все остальные это или сами э, обладатели одной машины, на которой они ездят, или, э, например, вот очень частый случай, у тебя две машины, одну ты даешь шоферу, а, э, а второй ты ездишь сам. Так вот этот шофер, он как бы тоже, по сути, наемный работник. Вот эти наемные работники, они участвуют в протестах, но, конечно, только в тех случаях со своими фурами, если их э, поддерживает вот второй шофер который ну, по понятно. сути обладатель но правда были и случаи такие что вот у нас был серега из дагестана он уехал э, у него забрали машину то есть его сначала э, шеф поддерживал у него была еще одна машина а потом сказал все у нас деньги кончились мы уже ничего не можем машины в кредите эм, я считаю что классовое разделение она немножко сместилось в связи с э, прикоризации да у нас есть очень много на самом деле по сути, очень прикоризированных э, нищих слоев населения, которые э, рабочие, по сути, да, но у них есть доступ к своим собственным э, по производству, как это называется? Материалам по производству для, в связи с тем, что у них есть возможность взять кредит. Так вот, эти вот половина машин, так сказать, мелкой буржуа, да, очень многие левые говорят, что вот это э, дальнобойщики мерш, мелкие буржуа. По сути, кредитная система как бы вот сделала такой новый слой прекаритета, прекариата, который вот таким образом. Что касается второго вопроса, нормально я ответила, все нормально, да, вопрос да, у меня, да. без да. да. да. да, должны расскажи, да. пожалуйста, про то, как это Про написать. националисты ты... Я ну, отвечу на второй да. вопрос? Да? да, естественно. Да, я это. очень быстро. Значит, проблема национализма существует, опять же, я считаю, классово независимо, но имеет классовые специфики. Националистов организованных нет э, в протесте как в Москве, в Питере есть, там есть Гуляев, Расторгуев, которые, по сути, националисты, они поддерживают питерский лагерь. Но э, Химкинский лагерь поехал туда именно разбираться с этим вопросом Мы выгнали там этих националистов, э, не а... потому, что они националисты, а потому, что они инструментализируют. У нас пять минут, если хочешь, я отвечу. Э, да, да. А про либералов. что правые это не только националисты. Вот. Э, ну, меня как бы... Я считаю, что эта опасность, она существует, и это серьезная опасность, как бы, именно шовинизма, национализма, гомоф... гомофобии и антисемитизма. Это действительно вот антисемитизм меня очень удивил. Это реальная, очень большая проблема в российском обществе, я считаю. Через, через Химки это тоже видно. Эм, коммунистических взглядов. это тоже очень сложно определить. Коммунистические взгляды. Люди борются за социальную справедливость. При этом восприятие того, что такое социализм, как его построить, как он будет выглядеть, когда они приехали в Химки, не было. Были некоторые люди, которые работали раньше или сотрудничали с КПРФ, были членами партии. Были люди, которые мечтают о Советском Союзе, очень разные люди, вот, ну вот так вот. Либералы, на самом деле, влияние на Химки сейчас оказывают очень мало. Есть люди, которые вот из болотных протестов, которые их поддерживают, но их становится все меньше и меньше. Их пытаются использовать своих собственных интересов, как и всех остальных, как и меня, например, да? Ну вот так вот, коротко. Скажи, пожалуйста, ли их сейчас? Продолжается вот В регионах по, очень по месту, с... по месту жительства. В регионах очень сильно притесняет. В Дагестане Дальство. очень сильно, в Нижнем Новгороде, То есть, они и, и, и, угрожают, там, и, сажают, забирают, забирают машины и так далее. Я сюда поставила, если кто-то хочет что-то положить, или взять у меня контакт этих Сбербанков. Э, а штрафы. Мы... штрафы, штрафы, они надеялись, что штрафы будут мобилизировать народ для того, чтобы вступать. Но, к сожалению, штрафы, скорее всего, дадут такой. Откат, что все сейчас пойдет, пойдут, пойдут те, которые не в протесте, будут платонизироваться, так называемый, брать на себя плату. Кто бы что-то То есть оплата уже пошла раньше не